Привет, Паш. Привет. Спасибо за то, что согласился еще раз прийти к, в гости ко мне. Здравствуйте. Сейчас я телефон. Так, все. А, и вот у нас такая вот насыщенная тема. А, ну, как бы канал мой весь вообще об этом. Пробуждение, просветление. Так. Вот. И, я думаю, всех это, скажем так, ищущих а волнует эта тема. А, ну, я бы начала с того, что можешь ли ты сделать какую-то дистанцию между пробуждением и просветлением, допустим. Mm -hmm. Хорошо, а ты сама-то, если об этом спрашиваешь, Понимаешь, да, что такое это дистанция? И что вообще подразумевает под этим термином и под тем? Для меня это еще очень э, как-то неясно. Не Я бы сказала, что для меня, да, то есть это очень субъективно. Угу. Для меня пробуждение – это когда э, мы пробуждаемся к своей настоящей природе как бы начинаем э, уже не… Э, не, не, не считать себя телом, умом, а более как бы пространством, что ли, стотностью. Вот, вот это я говорю, да, субъективное мнение а о побуждении. пробуждении. Просветление вроде как, это уже другой этап, когда уже начинается это быть, э, это начинает быть как бы постоянным э, опытом, и еще как бы мы э, более... Честно, тут я уже больше... Вот, все. <свят> нет, нет больше никаких <свят> соображений на эту тему. Так в чем <свят> вопрос-то? И вопрос в том, что очень много таких дебатов у людей, что, то есть есть пробуждение, просветление, и вообще о чем мы вообще говорим? Как бы, знаешь, мы столько, ну, да. все, столько говорим, и ну и как бы... А, а, люди, которые еще не дошли до этого, они типа там, ой-ой-ой, ну я хочу туда, где-то туда, куда-то верши... на вершину горы, и потом вот там увидеть вот этот вид, вот, и те, которые уже там, они что-то там говорят, и там говорят, вот, вот мы уже там, и все так классно, тут вот прям вид такой замечательный, вот и все, я как бы... Хотела у тебя спросить, ты вроде как в этой теме сведуешь. Mm -hmm. вот. Понятно. Ну, смотри, первая ошибка или заблуждение твоя, да? Да, что бывает. Это, что это там, помнишь, да? Там, все там. А на, на самом деле это здесь. То есть, наверное, то, что подразумевают да, те, кто ищет пробуждение, это переживание момента сейчас, что это здесь, а не там, да. это вот первый аспект, да? Вот. И вот это вот достижение этого переживания считается, да, что человек просветлен, ой, пробужден. Что такое просветленный, я как бы вообще не знаю, но и сам термин пробуждения я, можно сказать, не приемлю, потому что ну, считая его иллюзией или некорректным чем-то, что-то такое, чем-то мутным, я бы так сказал. Сейчас объясню, почему я так говорю. Как-то мне в голову пришла метафора интересная. Вот представь себе, у тебя есть друг-бедуин, который всю жизнь, хороший человек такой прекрасный, да, он всю жизнь живет в пустыне. У него там своих несколько верблюдов, он на них возит всякие вещи там, воду ну в общем перевозками занимается да по пустыне вот сама них катается кумыс добывает ну в общем верблюды выполняют какой-то свой прекрасный пустынный функционал вот и он тебя в гости приглашает ты приезжаешь в эту пустыню приехал туда на самолете вначале потом на джипе да и вот тебя привезли в его это самое владение этого бедуина там Воды мало, в общем, помыться никак, жарко, да, потом холодно ночью. Тут еще эти верблюды, куда-то на них надо ехать, они воняют. Блин, куда я попала? Он, что тебе не нравится? Блин, ну не ездила я никогда, жопа болит на верблюде ехать, да, укачивает опять же, медленно, блин, да. Что за фигня? Он говорит, а что, у тебя как-то по-другому? Ну да, у меня вот там дом, там, в общем... Все комфортно, да, и машина есть. И ему, понимаешь, в голову залетает вот эта идея, да, машина. Он услышал слово машина. И вот он ездит на верблюде все время думает, ну, он тебя уважает, да, может, любит. И он думает, вот машина, что машина, хочу машину. А никогда не видел, что это такое, да. <сёздит> и у него в голове машина. И вот он приезжает к тебе в Париж куда-нибудь, да, вот, и говорит... Нет, нет, ну приезжает на самолете, понимаешь? И говорит, хочу машину. И вот, а у тебя, да, как у европейского человека, ну, скажем, цивилизованного, да, в голове при слове машина возникает огромное количество разных механизмов с разным функционалом. То есть есть машины ну, легковые, да? Такси там или в частном владении, разных марок, разных моделей. Правильно? Да. Разного класса. Легковые автомобили. Угу. Есть автобусы для пассажирских перевозок. Есть машины для грузовых перевозок, так? Да. есть стиральные машины. Тоже же Посудомоечная. Посудомоечная. Посудомоечная, посудомоечная, машина. посудомоечная машина. Да, посудомоечная машина. Есть разные пылесосы, да? кухонные комбайны, И все это машины. Все это механизмы. Понимаешь? И когда ты слышишь слово машина, что, какая машина, да, и у тебя возникает сразу куча вопросов, о чем вообще человек говорит, что он хочет. -то. Он сам понимает: да, вот этот человек с пустыни, бедуин, что такое машина? Вот когда я слышу это слово пробуждение или просветление, я себя э, чувствую, да, вот таким человеком, который слышит слово машина. Какая машина? О чем речь? Вот так же. Теперь я э, объясню, почему я так к этому отношусь. Да, пожалуйста. Потому что есть огромное количество абсолютно разных переживаний, доступных для нас, людей, в этой человеческой форме. Подчеркиваю, в человеческой форме. Есть переживания, максимально доступные для человеческой формы. И когда человек эту форму теряет, да, то, э, ну, я бы так сказал, что, понимаешь, есть вот двухмерный мир, например, да, лист, на листе бумаги что-то нарисовано. Есть трехмерный. Если ты в двухмерном мире находишься, трехмерный мир для тебя абсолютно непонятен. И ну, ты не можешь его воспринимать даже. Потому что если в двухмерном мире да, ты поставишь ручку на листик, то в двухмерном мире ты будешь на эту ручку смотреть, как на пятно. Ты не будешь видеть ручку. Так же и здесь. То есть есть некие ограничения человеческой формы, да, и мы не можем воспринимать дальше. Потому что мы вот эти, в этой мерности находимся. Но это не значит, что дальше ничего невозможно. Итак, я расскажу опираясь только на свой личный, собственный опыт, те переживания, которые доступны для этой формы, но которые находятся за пределами ума. Что значит «за пределами ума»? Те переживания, которые доступны из состояния проживания настоящего момента. Mm. Yeah и это гамма разных переживаний. И я не опираюсь ни на какие восточные традиции, сразу говорю, да, а да опираюсь... Я как раз хотела спросить о восточных традициях у тебя, да. Потому что да. там самый, ну, как бы, ну, центр всех опытов, если можно так назвать, это входит именно переживание пустотности, да, и... Да, да, да. И я считаю, ну, в общем, мягко говоря, восточные традиции деструктивными, не плохими, Какое но для многих наших зрителей. Да. да. А, поскольку те, кто находится в так называемом духовном поиске и тратят на него годы, а часто десятилетия, терпят фиаско. А те, кто, аля, достигли вот этого самого пробуждения или просветления, многие из них просто вводят своих адептов за нас. И когда ко мне уже люди обращаются в поисках этого опыта, я трачу огромное количество усилий, чтобы разбить иллюзии представлений об этом опыте. Теперь э, перейдем да, уже к конкретике. Я буду рассказывать, что и как. Хорошо. Интересно. Итак, за гранью ума или его представлений возможно переживать огромное, просто нереальное количество разных по интенсивности и функционалу состояний. Разных. И давай поговорим о некоторых из них, а потом. Исходя из того, что я скажу, я задам вопрос, что такое просветление или что такое пробуждение. У кого? У кого угодно. У тебя, у зрителей твоего канала, пусть они мне там в комментариях пишут, да, или тебе, что это такое. Интересно. Поехали. Подчеркиваю еще раз, что я опираюсь только на собственный опыт. Итак, был в моей жизни один интересный момент, который полностью эту жизнь изменил. В возрасте 35 лет, 35 с половиной, это был февраль 2000 года, когда я, проживая страдания своего раздутого эго, на максимальном уровне, что называется, то есть это был максимальный уровень невыносимости, в который я попал. Обычно люди или сходят с ума, или умирают после вот такой интенсивности. Да? Когда человек, ну я про себя буду говорить, я потерял все опоры, на которые только может опереться личность. То есть разрушилось вообще все, что только можно себе представить. Это и финансовая сфера, это и здоровье. Это и репутация социальная, это и все формы отношений, это и здоровье моего ребенка да, пострадало. И я не мог ничего с этим поделать и чувствовал себя и виноватым, и беспомощным. Это, и, это все одновременно происходило. И какие-то бешеные долги, которые я не в силах был отдать, потому что не было репутации, не было никакого доверия уже ко мне. Вот, это и алкогольная зависимость, абсолютно невыносимая и жесткая. Это и э, параллельно мой отец умирал мучительной смертью от онкологии. Да? И вот это все в куче как-то вот собралось и лопнуло. Каким и... образом... образом лопнуло? Ну... Ну, просто я проснулся ночью, и под... я не буду подробно рассказывать, это там отдельная история, да, я просто проснулся, и вот это все увидел разом, да, и вопрос такой, неужели это я? Вот как я в это все попал? Это что-то нереальное, да? И через какое-то время, там, несколько минут, да, случился вот этот вот взрыв сознания, что ли, или... Проявление духа, это не выразить, но это просто вспышка некого сияния сознания, когда все, что меня окружало и казалось невыносимостью, превратилось в какую-то невыразимую красоту, в какое-то нереальное сияние, да, и вот из этого сияния я уже и себя-то не ну, меня как такового не было. А я увидел страдание вот того меня, да, который страдал. И из этой интенсивности света это страдание воспринималось как что что этого нет ничего, что это просто плод моего воображения или веры, не более того, то есть вообще ничто. Как можно было на это ничто обращать столь много да, внимания и завязывать свою жизнь? Понимаешь? И тогда произошел очень мощный катарсис, очищение организма нереальной, да, какой-то интенсивности, и все. И больше у меня не было там никакой зависимости и никаких страданий, связанных там с вот этими факторами. Да, которые я перечислил, хотя они остались, то есть и дочка там болела, и отец в результате умер, да? но дочь, с дочкой все хорошо, то есть нашел и изыскал там способы и средства и все остальное очень быстро, причем, да? вот наладить свою собственную жизнь, все получилось прекрасно. После вот. этого? И, после после да, этого, после да этого. но это, понимаешь, это такой такая мощь, такая сила интенсивности, в которой нельзя находиться. Я это сравниваю, знаешь, как вот в парилку, в бане ты заходишь, то есть там 120 градусов, например, а твоя рабочая температура да, – это 20-25, ну вот, где ты функционируешь. Да? И ты туда заходишь, в эту парилку для чего? Для того, чтобы попариться. Но ты там не можешь жить. То есть если тебя запереть в этой парилке, ты просто сваришься. Это нереально, это опасно для здоровья. Ну, если тебя там кто-то забудет на пару часов, даже фильм такой есть, да, вот, то во что ты превратишься? В нечто вареное и неживое. И вот в этом переживании, да, оно опасно, я считаю, для психики и для здоровья, потому что, понимаешь, из этой интенсивности сияния Вообще все, что касается этого мира, вот то, что попадает в сферу внимания, я бы так сказал, в сферу внимания, да, оно просто сжигается, причем без остатка. Любое представление, любая концепция, любая идея, хоть о чем бы то ни было, сразу пшика ее нет. И если в этой интенсивности находиться, то можно просто повредиться мозгами. Я не шучу. И у меня есть опыты, это можно отдельно поговорить, да? Когда приходится даже выдергивать людей из этого. Потому да, что, настолько... а, да, потому что человек говорит, я мог и не вернуться. То есть человек находится в этой интенсивности, например, 40 секунд, да? Я его начинаю как-то выдергивать. А он говорит, а что так долго? Я говорю, как долго он? Я думал, говорит, там часа два прошло, например. То есть совершенно искажается время. Вот. А, но, ты, но, ты, ты, ты, это на твоих сеансах, сеансах происходит... Ну, у меня было, да, парочку таких сеансов. Но Да, потом, да. если ты сможешь просто, после того, как ты закончишь эту тему... Рассказать немножечко о твоих сеансах, чтобы люди могли... Ну, хорошо, да. Мы сейчас говорим о пробуждении, о просветлении, да? Да. Продолжим. Так, на чем ясно? на А, насчет этой интенсивности. И я уже не буду растягивать, но я могу сказать, что... Вот если ты в своей жизни переживал оргазм, Никогда ну, такого не было со мной. Угу. Ну, для тех, кто Я, пережил. слава богу, шучу. шучу да. Да. Для тех, кто переживал оргазм, умножьте вот это переживание, ну, к примеру, на 100. Это вроде бы в моменте можно да, прочувствовать, было бы прикольно. Но как в этом жить? Понимаешь? И да... Это переживание, если оно случится, можно использовать, и оно используется, на самом деле, людьми, как некое средство выживания, я бы сказал, потому что ну, мне известны случаи, они широко известны да, в информационном мире. Например, Саламат Серкисенов, есть такой человек, да, который во время такого же, по сути, переживания, как я понимаю, он исцелился от тяжелейшей формы онкологии. Да. И в этой интенсивности, видишь, любая, любая проблема, любое заболевание, это просто плод нашего воображения, нашей веры, каким бы реальным оно ни казалось. Значит... Но, и, погоди, из ума, из ума мы это понять не можем, ум это понять не может никак. Потому что это и есть продукт ума, понимаешь? Но когда происходит вот это переживание, то эта концепция сгорает. Не просто разрушается, а моментально сгорает. Это Похоже, знаешь, как вот есть «Люди в черном» такой фильм, и там такой чувак ходил с этими очки носил, да, он когда очки снимает, такие у него были лучи, да, в которых там все это самое, ну, сгорало. Забывали люди. И здесь то же самое. Но подчеркиваю, что жить в этой интенсивности, я даже себе не представляю, как это возможно. Но это просто нереально. Однако она доступна для нашего переживания. Но это кратковременное, краткосрочное переживание. Иначе это просто А если интенсивность спадает, если интенсивность спадает, можно ли жить все-таки из вот этого чувства... Ну, то есть... Я теоретически это говорю, но, знаешь ли, ну, то есть, допустим, есть переживание этого, да, но ты, ты, если немножечко спа, спадает интенсивность, значит, можешь все-таки жить из этого вот открытости, что ли, или... Ä... Ну, вот, знаешь, в Адвате говорят... А... я не буду, что мне там... нет, знаешь, в, этом... в Адвате говорят, меня нет я это знаю меня а кто это не... говорит тогда кто это... через что это говорит тот кто это говорит ну а? угу. Но... о чем говорят, речь что... Когда вот человек это говорит там меня нет у меня понимаешь иногда закрадывается такое желание вот на каком-нибудь ссанги взять этого до да, человека и прищемить ему палец косяком двери да и попросить его продолжать что тебя нет да, рассказывать дальше и чем больше он будет говорить о пустоте да просто усиливать давление на этот палец да, и посмотрим кого нет понимаешь то есть это валяние дурака да конечно же можно переживать вот это Состояние, когда тебя нет, вообще ничего нет. Лично мы еще до этого не дошли. Да? Но это корректно, об этом говорить, если в этом возможно, говорение вообще, в этом переживании. Да? Э, об этом корректно говорить в момент, ну, когда это происходит. Но потом из этого все равно возвращается личностная. Не перебивай меня, пожалуйста, я вот закончу с этими поколениями. Да? Тут ты меня все время уводишь куда-то в сторону. Хорошо. Итак, вот это сияние света. Это одно из возможных, причем высокофункциональных переживаний, которые мы можем испытывать, да, будучи в этой человеческой форме. Есть меньшая интенсивность. То есть сияние света сознания, когда проживается опять оно из настоящего момента. И ты, тут трудно сказать, личность, она еле где-то фонит, может, ну, фонит как бы, да, но она не принимает большого участия в происходящем. Но вот это сияние сознания, оно буквально как ткань сознания, которая пропитывает все сущее. То есть бывает и такое переживание, оно тоже очень интересное. Потому что это переживание, как и многие другие, оно происходит параллельно с иным переживанием, которое может тоже происходить в чистом виде уже потом. Да? Это называется повышенное сознание. В восточных традициях это называется разум или разумность. Кто-то называет это внутренний мудрец, но в традиции шаманизма это называется повышенное сознание, которое тоже является... Не одним каким-то э, переживанием, да, а гаммой разной, разной по интенсивности состояний. Так вот, сияние света, это, ну, этих, скажем так, состояний, мне известно, штуки, может быть, 4, если их можно так определить, разных абсолютно. Пустота. Вроде бы ничего нет, но это тоже разные переживания. Опять же, исходя из личного опыта, примерно расскажу, какие. Ну, например, пустота может переживаться. Вот Меня один раз ну, как-то мучил вопрос, почему да, я в процессе сеансов своих не могу никак вот добиться да, или помочь человеку раскрыться вот в духе, да, вот никак не получается вот затруднения некоторые да? и прямо вот люди пошли чередой один, второй, третий не получается никак и когда я уже погрузился сам, я погрузился в какую-то бешеную интенсивность да? вот этой пустотности где личностная его вообще просто не было никакого и то, что было формой, было просто ретранслятором чего-то другого. И вот эта пустотность, я не могу объяснить или описать ее, да, но это просто воспринималось как некий какой-то нереально невообразимый поток энергии, что ли, ну как-то так, да, на... в ничто в этом. Черт его знает. Ну, потому что если мы себе будем хоть как-то это попытаемся представить, мы себе представим что-то. Уму ну, надо за что-то зацепиться. А здесь ничего. Как-то вот можешь это ничего представить, сказать, вот это оно. Что оно? Если вот хоть что-то, все, это уже ну, не оно. Понимаешь? Ну, неважно. И вот туда тот, кто вел этот сеанс, транслировал вопрос. Да? что вот, почему так? Ну, почему вот у некоторых людей затруднение? И сразу же из вот этой пустотности как бы происходит некий ответ. Он всегда точный, он всегда изящный, и он происходит как некое знание, и когда ты это понимаешь, блин, ну как же это, как же раньше до этого, ну это же. И так настолько очевидно да? И вот когда этот вопрос В этой пустотности Проявился Проявилось некое понимание То есть, И оно пришло как образ То есть вот допустим Представь себе Течение полноводной реки Такой мощной, ровной Сильной да, Реки а человеческая личность, она, как знаешь, вот, вот как карандаш, да, или как кол какой-то. И вот ты в эту реки кол вбиваешь, да, и он там торчит. И вот это, мне пришло оттуда, перпендикуляр. То есть вот личность это как перпендикуляр. Я туда, вовне говорю, перпендикуляр. Те, кто это самое, они, какой перпендикуляр там, о чем речь? Да, вот это понимание. Вот, и смотри, когда вот этот кол торчит, да, в дне реки, и вот вода, да, вот она течет, и вокруг этой дубины, да, возрастают, вернее, такие вот круговороты, да, водовороты такие возникают, и э, напряжение, понимаешь, вот этот перпендикуляр, он создает напряжение. И все, что нужно сделать, на самом деле, этот перпендикуляр положить сделать параллельным потоку и все и понеслась и каким образом можно это сделать успокоиться а -а -а. вот у тебя допустим да у тебя же постоянно эта истерика ума происходит да? ну, зачем вот. же знать зрителям другое но это же поиск понимаешь у любого человека это поиск поиск вот это и есть истерика ума Потому что все время что-то не то, не, не то, не, не про это, да, все время что-то неправильно, не оно. И вот тебе перпендикуляр, смотри, вот напряжение, да, они постоянно возникают. А что надо сделать? Да успокоиться, положить. Остановиться, да? Так просто на самом деле. Да. Но это вот одно переживание пустоты. А есть другое переживание пустоты, у меня вот на канале есть видео, старческая деменция, их называется. У меня в жизни был еще один момент, допустим, невыносимости, да, когда у меня на руках оказалась больная мама в жесточайшей форме старческой деменции. Не дай бог, кому это пережить. Вот. И вот... Эта ситуация тоже довела меня до некой невыносимости. Хотя там я уже этих опытов имею. Знаешь, мама дорогая, вот. а что делать-то? Когда жизнь превращается в ад, когда, ну ладно, я не буду описывать, я в том видео все это рассказал. Если кому интересно, посмотрят. И тогда, когда вот тоже произошла некая невыносимость личности, да, вдруг что-то случилось, и эта невыносимость просто лопнула. Просто я включил музыку, да, и первая нота этой музыки она сработала как иголочка, такая тюк, которая проткнула некий шар, такой какой-то огромный шар напряжения. Mm -hmm. И оно просто лопнуло, и пришла такая легкость или такое состояние облегчения. И в этом состоянии личность осталась полностью. То есть я осознавал себя такой, какой я есть. Да? Я, допустим, у меня был тот же самый внутренний диалог, те же самые мысли. Все так же самое, как и всегда. И одновременно, как бы параллельно, но очень мягко происходит осознание того, что ничего этого нет. Это можно назвать вообще шизофренией. То есть То вроде бы все так как и есть ты можешь все потрогать все почувствовать да? все слышать а параллельно осознается что вообще ничего этого нет И когда я посмотрел на эту ситуацию напряжения да, вот этой ситуации ну, с мамой да, что происходило я увидел что и этого тоже нет, что это тоже плод моей фантазии и тогда ситуация поменялась до наоборот. Вообще все изменилось в жизни, причем мгновенно, за один день буквально. Все преобразовалось на, ну, наилучшим образом для меня. Понимаешь? И для мамы? И для нее тоже. Вот. Поэтому, ну, как тебе сказать, так это тоже переживание пустоты, но оно другое по качеству. Да? Другое по качеству. Да. Хорошо. И в этом переживании тоже случилось оно параллельно с повышенным осознанием, потому что я точно... Что такое повышенное осознание? Ум, понимаешь, он никогда ни в чем не уверен. То есть он рассуждает домыслами, гипотезами, версиями версиями, понимаешь, вероятностями, вот это э, функционал ума, он никогда ни в чем не уверен, и редко, когда он может сказать это так, потому что, когда ум говорит это так, то есть делает некое утверждение, то, если ты задашься вопросом, не вопросом, а наберешься смелости, да, и будешь смотреть дальше, дальше, дальше за любое утверждение ума, ты все равно придешь к вопросу, так ли это. Yeah. А когда происходит осознание, оно безальтернативно. Это истина в последней инстанции. То есть вот так и все, и никак. Это просто знание. Понимаешь? Абсолютная уверенность, что вот так и никак. Иначе. Вот чем отличается осознание да, от, ну, от деятельности ума. Так вот, в этом переживании, о котором я говорю, да, я знал, что все поменялось. Если до этого я думал, как поменять да, ситуацию, и не находил выхода в состоянии ума, то когда включилась вот эта штука, да, то я, я не знал, как оно поменялось, но я знал, что оно поменялось. То есть совершенно без э, никакого оттенка, да, неуверенности или, ну, а может нет, то есть, а может, ну вот, да, вот это сомнения. Да, вообще не тени сомнения. Да. Понятно, да? Это другое переживание пустоты. То есть, я сейчас говорю об интенсивно, чувствую, что это все разное. А вроде бы пустота, да, ничего нет, о чем говорить? Оно может быть такое, а может быть такое, а может быть иное. И об этих переживаниях, и об их качествах я могу говорить сутками напролет. Ну, вот Кто-то говорил, что, э, я слышала, говорили, как грань, грань алмаза. Так, а вот да. алмаз сияющий, есть да. столько граней, Конечно. и все в одном теле не может просто быть такого, чтобы все это опознать. Конечно, это... просто понимаешь, вот это существование, да мы можем его переживать в стольких качествах, вот целостность, допустим, да, то есть не что это вообще не что, а когда все, когда ты это все, когда ты это, да, состояние Бога или целостности, оно что же разное. Вот допустим, может, может переживаться целостность как состояние любви и какой-то нереальной, да, невыразимой благодарности, ну, для человеческого понимания это вообще никак не, не, не представимо даже, да? она безличностная, когда существование благодарит каждое проявление себя во всем, с таким теплом и такой мягкостью вот этого свечения, я не знаю, сияния как-то выразить, нельзя это выразить, да, но вот прямо оно разливается во все, да, вот это, ну вот. И это целостность и это целостность в любви да а бывает переживание целостности вообще там никакой любви нет то есть это просто некая ну как сказать когда тотальность осознает самое себя я вот это так выражаю да, вне категории времени и пространства то есть некое какое-то нереальное состояние ровности или покоя там вообще ничего не движется не шевелится вообще просто абсолютный штиль штиль в океане вот так это можно выразить да? и это осознается вне пределов времени потому что ну, я только о собственном опыте говорю потому что то что я ну вот это вот да я все оно осознает себя в какой-то вообще нереальной, немыслимой древности, у меня даже другого слова нету, именно древность, что то вообще никак не выразить, категориями времени, понимаешь? И это другая форма целостности. То есть это как любовь, и как вообще там нет, ну это не то, что, то есть любовь это какая-то там, как сказать. Какой-то мазок. Корючка. Вот, мазок на картине. Понимаешь? И это тоже сочетается с повышенным осознанием, но там, опять же, другое качество повышенного осознания в этом переживании. Потому что то, что если касаться уже повышенного осознания, рассматривать этот фактор, да, у меня тоже пришла метафора. Вот, допустим, когда ты находишься в комнате, то ты можешь рассмотреть любую деталь в этой комнате. Да? Компьютерную мышь, там, карандаш, телефон, лампу, компьютер, что угодно. Вот все понятно здесь. Да? И ты все это видишь и понимаешь вроде как. С другой стороны, когда ты садишься в самолет, а самолет взлетает, поднимается да, над землей, и ты видишь этот город с высоты 10 тысяч метров. Ты видишь все, что ты из комнаты видеть не можешь. Да. Вообще все четко, ясно, где там чего, как. да? Но спроси тебя о какой-то детали. То есть ты знаешь все, но конкретно ничего. То есть тебя спроси какой-то детали, чего, какая, где там этот карандаш в комнате, да? когда у тебя это самое, люди, как, не знаю, как песчинки на пляже, даже меньше. Понимаешь? Это тоже разное переживание все. И то, что я сейчас говорю, это ну, такая крошечка вот, из возможного. Да? А есть, скажем так, такие вещи, о которых я даже говорить или рассказывать не могу, потому что нам даже при помощи метафор на это не сослаться никак. У нас просто нет в языке да, таких образов, которые бы хоть как-то отражали переживаемое. То есть нету. И это все находится за пределами ума. Так что из этого, то, что я сейчас перечислил, да, это ну, какая-то убогость только да, из возможного гораздо все шире и больше и что вот из этого можно назвать пробуждением или просветлением объясни мне это просто слова получается ну да это слово машина угу. понимаешь да, да. Вот. и вопрос не в том не в какой-то теории потому что э Ищущие, да, они представляют себе какую-то убогую картинку, что пробужденный, да, опа, с тобой случилось, и ты все теперь сел на своих подушечках, да, вот этих каких-то вещаешь, э, слащавым благостным языком, да, некие там какие-то штуки, и все сидят, развесив уши, да, с благодарностью благостью, слушая, что-то там такое вещаешь, и уходят во свояси подчеркиваю, при своих. Да, еще есть какие-то опыты тоже иногда. Вот, вот он сидит, ну человек, да, который вот пробудился, просветлился, и вот все остальные, там у них какие-то опыты начинаются. Да, да, да. И все сидят в таком блаженстве. Такое бывает, да, что человек действительно сильный энергетически, и в его компании или присутствии э, с другими людьми происходят некие сдвиги, да, некие инсайды. Да, такое случается нормально абсолютно ну Это нормально, такое бывает, да но это просто влияние энергетики другого человека или группы людей, или неких обстоятельств, всякое случается. Вот. Вопрос-то не в том, что ты переживаешь или кто это переживает, вопрос в том, что все равно личность на том или ином уровне возвращается, потому что мы люди. И... Нет того, чтобы оно не возвращалось? То есть, ну, я не а, стив... зач... а я тебе могу сказать, вот где личность не возвращается, сходи в психдом. Посмотри. да, Там <связывающие> вот люди, они как бы это, лишились ума. И что? Пузыри пускают из слюней, да? <связывающие> Ценности <связывающие> у них нету. Вот. В подгузниках многие ходят, все хорошо. То есть если получается, что это даже хорошая вещь, что личностная возвращается все-таки, без личностной… А, я так скажу, то, что называют личностью или эго, да, это вообще отдельный вопрос. У него просто есть разные функционал и все. И этот функционал как? конструктивный, так и деструктивный. А, это интересно. Это вообще другой разговор. Угу. Вот эти переживания, о которых я говорю, мне больше нравится слово не пробуждение или просветление, а слово либо духовное раскрытие, либо, внимание, уже слово кто-то нашел. трансперсональное переживание Переживания возможные за границей личности. М? Вот это более интересно, да? Вот. И когда эти переживания становятся доступными, а доступными они бывают разными способами, кто-то безбашенно жрет психоделики и по-другому не может никак. Кто-то для этого использует практики дыхания, ретриты, сатсанги там и, так далее, и так далее. Но э, вот эти мягкие практики, да, они малоэффективны очень имеют очень низкую конверсию, там один на сто или на тысячу, то есть мы статистику посчитать не можем. Психоделики на самом деле, большая часть их просто кастрирует восприятие и далее делает человека невосприимчивым. И когда я работаю посредством своего метода с людьми, которые переживали опыт тайваски, или там э, марихуану, допустим, утреб, употребляют это тяжелейшие клиенты. Да ты тяжелейшие что? клиенты. М? Да, интересно, потому что. Потому ну, что ну, они при помощи. Это модно, модно есть. Если... Это модно, да, но там да. нету. В этих э, так называемых, э, как сказать, ретритах, да, или как это называется, да. сессиях, вот этих вот, церемониях, да? Церемониях. Там нету стратегической цели, как правило. И я очень много встречался с такими людьми, которые имеют большой опыт. И чем больше опыт, тем сложнее с человеком работать, потому что они берут кредиты, которые порой не могут вернуть. То есть энергетические потери такой силы, что когда я уже, наверное, я уже сейчас буду... Спрашивать, какой у тебя опыт поиска? Да? И связываться ли с такими людьми вообще? Но они что... очень хотели, но я так понимаю, я Да, какая мне не разница, кто а, чего хочет. Так, да, алкоголик тоже хочет расслабиться. А и, и там мама... была я тоже. Молодец! мы с тобой в этом плане. No, да. Эти вещи просто... Господи. Люди таких дров бывают с дуру, понимаешь? Ты будешь отказываться, ты отказываешь людям получать. Давай так, у меня другие критерии подходов. другие У меня есть тестовая медитация. И когда человек ее делает происходит определенный отклик или реакция и глядя на эту реакцию уже можно видеть на каком уровне восприимчивости находится человек вот так и если тестовая медитация работает то я могу дать гарантию что все получится а если не работает вот здесь приходится да уже как бы потрудиться да мягко говоря понимаешь ну ладно мы куда-то сползли по поводу эго, я могу сказать, что когда для человека становятся доступными эти переживания, в любой момент, а то, что я делаю или нашел вот этот метод, да, позволяет прокачать, скажем так, да, восприимчивость настолько, что для человека эти переживания становятся легко доступными в любой момент, когда он этого пожелает. А, это... Это о чем речь? Ну, это очень знамение. интересно, потому что, потому что обычно да. призвания приходят э... спонтанно. Да, спонтанно. И то да. есть это возможно. Либо, либо провоцируются психоделиками, чаще всего так. А ты к психоделикам о, совершенно все психоделики ты не, э, то есть. Давай мы эту тему здесь не будем раскрывать. Ну в другом интервью тогда. Психоделическую я просто ее касаться не хочу никак. Ну хорошо, ладно. Ну я бы очень хотела ее коснуться, может быть, я в личной беседе ради бога, но на, да, не хочу этого касаться вообще никак. Но в общем мое отношение отрицательно Хорошо, замечательно. Так ну, вот. это значит, да? Да, мы. Все время сползаем куда-то. Ну, я же интервью у тебя беру. Ну, я стараюсь, видишь, довести как-то мысль до конца, а она прыгает. Ну, это хорошо, тоже же попрыгали, я опять же... Верну. Да, и мы из одного в другое прыгаем. А я люблю, когда вот линия рассуждений, да, она как-то вот заканчивается. А я люблю, когда... А я люблю немножко ворошить, поэтому. Окей, mm -hmm. okay, слушаю тебя. да. Так вот, эго. И когда трансперсональные переживания для человека становятся легко доступными, и он может переживать разные качества, и вот этот момент сейчас, что называется, он же не бывает никогда одним и тем же. Да? И момент, когда вот человек входит в этот момент сейчас, это не просто что-то, да, вот где-то вошел и в чем-то остановился, а это точка отсчета. То есть ты из этого еще во что-то, еще во что-то. Эти состояния могут разные перетекать друг в друга. Так вот эти переживания, то, что называется трансперсональные, они истончают эго. Истончают. И многие вещи, которые для эго столь важны, Которое эго постоянно отмечает, вот это, это не то, здесь косяк, тут что-то, здесь какая-то нетактичность, здесь куда-то не туда занесло, да, для человека становится, чего, о чем речь вообще, Вы чего, с ума сошли, то есть как вообще на это можно заморочиться, как на это можно обращать внимание, столько, да, и даже при наших с тобой разговорах ты можешь это разные отношения отмечать. Да. Правильно. То есть... а, ну, эго так, ⁇ такая вот, вот эта дуальность, да, у эго, постоянно соревнование. Нет, не, не дуальность. Эго ⁇ это не дуальность. Эго, если говорить о деструктивной стороне, разрушающей стороне, да, мучающей стороне истощающий старочек, это жалость к самому себе, вот что это такое. Да. Это чувство собственной важности, а чувство собственной важности – это жалость к самому себе, часто замаскированная под нечто иное. Это тема моего курса, мы отдельно, индивидуально разбираем эти аспекты с каждым человеком в личностном, ну, в личностном отношении. Это очень тонкие вещи, понимаешь? И я сам часто, за, ну, бывает, да, бах, тоже нахлобучивает. Сколько уже у меня всего, да? И сколько у меня, так если на счету, знаешь, как на самолете звездочки раньше рисовали, вот этих пробужденных, так называемых, да, Я и, и упомнить всех не могу. Вот. А все равно у меня тоже случаются, и, и есть некие аспекты, да, вот этого эго, и тоже бывает, что и заморочишься, но я просто не зависаю в этом надолго. Несаргода -то тоже так говорил, по-моему. Ну, я не знаю, кто это. Несаргода это индийский да. э -э святой. Да. Да. Почему я считаю восточные традиции деструктивными? Да просто потому, что кроме вот этих факторов... Этим же все пространство заполнено этими ретритами разными, да, вот этой всей чепухой, на мой взгляд. Вот. Потому что это низкоэффективные вещи или техники, да? и они работают ну, статистику конструктива, очень тяжело посчитать, да, и ты мне не приведешь человека который скажет, так, я вот это сделал и получил это переживание. Это очень мало, ну, единицы из миллионов, из миллиардов. А, вот. ты, а ты, то есть, с твоим методом это можно... можно да, дать... те, кто для кого этот метод работает, этот человек может... У меня примеров сколько угодно. То есть человек э, научается сам это все делать для себя, становится самодостаточным, ему не нужны никакие гуру, э, никакие там эти практики и так далее и если уж говорить, то многие да, из моих клиентов скажем так да, это даже не ученики это просто клиенты да, люди, с которыми я вот поработал хотя отношения, конечно ну, с большинством складываются хорошо с некоторыми не складываются но это другой вопрос вот. да и они говорят, что все, больше никаких сатсангов. Никаких больше сатсангов. Не делаю, не слушаю никого. Все, все там поудаляли, повыключали. Понимаешь? Потому да. что смотря вот эти вещи, ты все больше, больше, больше, больше утверждаешься в своих нелепых представлениях ума. Проб, это пробуждение. Это же концепции, которые... Оно должно их разрушать, а мы их просто вот нагромождаем. Понимаешь? Можно, можно просто вот посвидетельствую то же самое. С того времени, как я тебя знаю, до этого я просто слушала эти сатсанги как, как тоннами, часами. Ну да, теперь слушаешь, как я матируюсь, да? А, а теперь... А теперь... А теперь, а, а теперь смеюсь. <смех> и сюда. И, и, вот, вот над твоим юмором, <смех> да. Ну, и при этом, как бы э, даже тебя слушать не всегда хочется. Ну да. <смех> <смех> Абсолютно <смех> вот честно сказать. Да, да. Есть, э, на самом деле просто э, есть э, какой-то опыт происходит, да, и уже просто вот уже просто нонсенс, нонсенс, слушать как, опыт кого-то другого. Да, вот-вот-вот, вот об этом. Ну, видишь, сама же уже знаешь. Ну да, я уже как-то немножко, то есть начала материться, О. и это мне помогло. Да, хорошо. Мультик, мультик, я сброшу, ребят, мультик, вот Паша сделал, Вашина Команда сделала один мультик, мне очень нравится. Там очень вот много. Это мне и пришло из этого переживания как раз таки. Маленький мультик, да, ой, классный. Видишь, я не люблю эти слова пробуждение или просветление, объяснил почему. Но мне нравится, допустим, или трансперсональное переживание, подчеркиваю трансперсональное, да, за mm -hmm. границей персоны, или раскрытие. То есть раскрытие, то есть это синхронизация с духом. Я бы так это выразил. Но механику этих процессов я э, тут объяснять не буду, потому что это уже отдельная тема ну, да. моего метода, я бы так сказал. Да, конечно. Вот. Э -э, ну, в общем, в любом случае, есть огромное количество видео на твоем канале. Ну да, где это происходит, там много-много разных бесед, где и по поводу эго как, чего разбираются вот эти нюансы я же выкладываю эти видео не случайно и не зря да чтобы люди старались и могли подчеркнуть для себя что-то такое важное для них да или актуальное вот. так что э, на мой ну не все что я делаю опирается на традицию шамана да это просто синтез разных да, концентр... это, это центральная, да, нить но твоей. почему она центральная потому что я считаю что то именно они, как никто другой, разобрали вот этот ограничивающий фактор, да? эту вот причину страдания самого эго, разобрали до последней косточки, до последнего атома, и сделали, ну, разоблачили, сделали ее понятно. Вот. И когда ты понимаешь эту формулу, начинаешь ее применять э, к себе, начинаешь ее наблюдать как это работает, да, вот и мир становится прозрачнее и качество жизни, конечно, оно улучшается, потому что все зависит же от наших реакций и когда ты видишь, на чем они основаны, как это все работает, да, отслеживаешь, слежешь, ты не значит, что ты в них не попадешь, но ты их узнаешь, когда ты в них попадаешь, а когда ты узнаешь или осознаешь, ты можешь ага, поймать себя за хвост, да? и остановить Mm. Да, да, это... А когда ты это делаешь, или когда ты расширяешься да, в осознании, то многие вещи, ну, вот как ты вырастаешь все равно, что да, для ребенка важны какие-то погремушки, вот, игрушки, они неплохие плохие, не хорошие. просто они интересны для ребенка в этом возрасте, и все. А потом ты возраст, ну, когда ты вырастаешь, да, тебе эти игрушки становятся неинтересны. Это не значит, что ребенок плохой, это не значит, что игрушка плохая. Нет, это просто ты вырос из этих штанов. Вот и все. И также с нашими реакциями. Ты вырастаешь из этих штанов, и они тебя перестают беспокоить, и становятся смешными. Как это вот человек взрослый да, напяливает, хочет напялить на себя вот эти вот... Распашонку. Да. да, ну понимаешь, да, вот эти штаны ему не лезут, и, конечно, он будет орать, да, или обувь, из которой он вырос, и будет ходить хромать вот так и проявление эго то есть таскают эти старые ботинки эти до да, одежду из которой выросли все остальное вот и мучается да. ребят девчонки если хотите задать вопросы паши сейчас это сейчас я вот смотрю сейчас на чат. <соспорщик> Кто-то говорит, что девушке нужно научиться слушать и не перебивать. Очень неприятно она себя ведет, видишь? Да. Кто-то мораль. Вот. Значит, э... окей. В общем, если хотите задать вопрос, пожалуйста, задавайте сейчас. А тут сколько мы уже тут? В эфире? Сколько мы уже в эфире? Тут не показывает. У тебя есть время? Mm -mm. Сейчас. А, мы, уже, мы уже час в эфире. А, ну вот, видишь, вы говорили как раз. раз. Да. Где-то внутренний таймер, да, там стоит. Я почему-то вспомнил про время. Да, вот почти час. Молодец. Прям... Mm -hmm. Спасибо большое за комплименты тоже. То есть я делаю как как получается, знаете ли, перебиваю, не перебиваю Пашу. Он все равно сво, свою линию знает, как ну, да. <соркнуть>. Вот, а, Ну, Паш, наверное, мы уже все обсудили, да, получается? Сейчас вопросы. Ну, да, обсудили. Что, там есть вопросы, нет? Ну, я не вижу пока вопросов. Ну и хорошо. Ну и хорошо. А, вот, окей. А, спасибо тебе огромное. Для меня это было замечательное интервью, такой спектром просто информации, но при этом еще и инсайты в, в настоящее. А, а вот есть вопрос mm -hmm. от Ида Ил Илая. А, возможен ли второй раз эффект раскрытия с той же интенсивностью? Я подходил близко к этому, но вот такой силы у меня было только один раз в жизни, я честно скажу. Хотя было много чего, я был рядом и был на пороге утраты или потери человеческой формы. Что это значит? Это когда ну, личностно исчезает настолько, и ты как бы превращаешься, что ли, вот в некую в некий белый свет что ли но это не такая конечно интенсивность но из этого раскрывается никуда ну, да а откуда то есть вот выход из игры uh -huh. то есть вот что называется да все то есть никуда да там, <св> дальше, а вот вот тут все вот на этой черте да Приходилось, ну я, видишь, я это вернулся в это осознанно, потому что я то понял, мало того, кто я, я понял, зачем я в этом, в этой реальности, абсолютно точно. И у меня появились инструменты, связанные с этим пониманием, зачем я здесь, вот в этой форме, в этой личности, для того, чтобы помогать вспоминать это, потому что мы не узнаем ничего. Не узнаем, мы вспоминаем. А как в да, сердце. Вот помогать вспоминать. Этим вот я и занимаюсь. Это замечательное чувство должно быть. Вот когда ты вспоминаешь. Для ну, чего? да, вспоминаешь. да это... И часто это эти переживания, они людей говорят как возвращение домой. Да. Ну, наверное, на этом это замечательно, и как, как раз Ну, эфирском. давай, да, закончим. Спасибо большое за тебя. Эти... Все, да. всем пока. За... За... Да, всем, кто был с нами, угу. и все, кто будут с нами. Спасибо, Паша, огромное да, за этот эфир. Да, счастлива. Счастливо. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».